Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко. Я продолжаю проходить игрушку Minecraft э, версии 1.12.1. Вот. В прошлой части я побывал в аду. Я как раз снимаю эту серию после ада сразу. Вот. Ой, иди в жопу. Вот. Э, и сейчас я иду делать зельеварочную ну, эту штуку, чтобы варить зелья с помощью нее. А как она делается, ребята, я не помню. Если рецепт у меня ее, её... Я тоже не помню нифига. Но должен же быть у меня рецептик, ребята. Зелеварочный. Этой станции. станции, ну... Как называется штука, я забыл. Так, ну у меня много чего есть. На. Бирюзовый краситель. Ага, он, он так делается, да? Уголь маринованный маринованный паучьи глаз это фигня какая то что что что где я не буду здесь в интернет на вики ребята ну ладно придется все таки итак ребят начнем я понял как она делается нам нужно было лыжничка немножко добыть не добыть а взять потому что я его уже добыл давно так и делается очень просто столик варенье мы его поставим, мы его поставим, мы его поставим, наверное, вот сюда, ребята. Вот, нам нужно сюда поставить. Что мне нужно поставить сюда? Огненный порошок нужно, что ли? Погодите, мне нужно колбочки сделать. Для начала. Вот. О, опять достижения новые появились. А, рецепты новые. Ну, давайте сейчас я сделаю проще. Вот так вот так и вот так и 27 колбочек у меня уже будет так так вот так угу. дальше я не помню что надо сделать ребята по моему нужно адский нарост а у меня есть адский нарост ребята у меня есть адский нарост вот но мы оставим пару вот так вот четыре штучки даже чтобы потом посадить его. вот, Мы будем выращивать его. А дальше что нужно? Ой, огненный порошок, который делается из вот этого, да? О! По-моему, делается все вот так, да? Нифига себе, как оно делается. А, так нужно их заправить. Я понял. Нужно их заправить с помощью воды. Я забыл их наполнить водой. О, лох. Ну, ладно. Тихо, тихо. Куда ты переборщил тогда, Данилка? Ой, лох. Я переборщил. Ладно, пускай валяются. Я сейчас заберу их. Так. Что-то я много очень набрал. У меня все они высыпались. Вот, ребята, будем заниматься зелье вареньем. Я, конечно, не планировал. Так. Ну, сейчас мы сделаем еще одну. Ладно. А, больше нельзя. Короче, у меня есть, ребята, своя ферма ифритов там в аду. Как только кончаются ресурсы, я иду за ифритами, убиваю их, получаю жезлы и снова варю зелье варенья. Тут ну, очень долго хватает, наверное, одного огненного порошка, чтобы сделать... Так, вот мутное зелье. Э, так, сундук для зелий вареньи нужно. Сделать отдельно сундучок для зелий варений, блять. Так. Кстати, вы заметили зелье варенье. Вот. Я сейчас понял, типа. Э, то есть, если перевести так вот, ну, да. То получается, она состоит зелье варенье, состоит из двух слов. Зелье и варенье. То есть, варенье и зелье. Это, конечно, бред, но так оно и есть, как бы. Вот. Так, а где у меня доски? Я же добывал доски, ребята. И что, лох какой-то? Где мои доски? Или я слепу... А, я их на уголь пустил все, но не все, но тут что-то осталось. Короче, делаем три сундука. Зачем три, спросите вы. Сейчас увидите. Сейчас вы все увидите. Зачем мне три сундука? Ну, во-первых, один мы расширим. Вот, мы расширяем его. Вот, для книг. Во-вторых, второй мы оставим вот сюда. И сюда будем складывать... Пузырек воды, пузырек воды, пузырек воды, пузырек, пустые зелья. Так, и пойду заберу те пузырки, которые я там все-таки создал, наполнил водой и выбросил зачем то Но Выпали они у меня, потому что не хватает места в инвентаре у меня. Так, все, подобрал. Сейчас этих ублюдков надо завалить, потому что они тут мешаться будут мне. Вообще нужно желательно все по-хорошему осветить, ребята. Но у меня нету столько средств, фокелов. И как бы я не добывал много ресурсов. Надо будет добыть, но ну, добывать ресурсы, ребята. Вот я, допустим, буду добывать ресурсы, да. Буду их иску... ресурсы искать, да, допустим. Но я нифига, как бы, не найду столько ресурсов на видео, ребята. Надо это сидеть, задротить Майнкрафт, вне записи, добывать ресурсы искать. Как бы это мне не очень хочется. Как бы... Я может быть займусь этим когда-нибудь. Но я в Майнкрафт играю только на видосик. Ну, на, на этом мире, ребята. Так, мутное зелье. А это какое? Пузырек воды. Так, мутное зелье. Сейчас мы сделаем куча мутного зелья. Потому что, ребят, знаете, почему мы сделаем мутное зелье? Потому что из мутного зелья. Это как бы основа, ребят, всего. Это основа. Вот сколько я знаю Майнкрафт. Вот Вот взяли варенье, я вообще не очень-то специалист. Я какие-то основы знаю, взяли варенье в Майнкрафте, но не более того. Я знаю только основы, ребята, и все. Так, тихо-тихо, надо еще запихать. Так, где мутное зелень? Пузырек воды. Пузырек воды. Только основы, не более того. Вот. Сейчас мы сделаем куча мутного зелья. Потому что из пузырька воды зелье сделать нельзя, никак. А вот из мутного зелья. Дальше можно захерачить что угодно, любое зелье. Какое вы захотите, на ваш выбор и вкус. Так, мутное, мутное, мутное, мутное. А, на Нафиг, все. И у нас вот так выходит. Вот так вот выходит, вот так вот выходит. Потратилось у нас три на роста адских. Вот. но пока зелье варится, я пойду быстренько соберу урожай, размножу коров и куриц. Вот. Это сделаю я уже вне записи. Потому что это уже... Я не раз показывал, как это делается на видосе. И показывать это сто раз подряд, как я постоянно размножаю коров и собираю урожай, это очень-очень, ребята, не, не ахти, Смотрится, поэтому... Сейчас, секунду, я вернусь. Ребята, достижение Я не мог не включить запись, потому что достижение выполнилось у меня. После того, как я посадил урожай, у меня достижение появилось. Посмотрим сразу достижение. Где оно? Сельское хозяйство. Так, посадите землю... Ой, землю. В землю зерной, дождитесь, пока она вырастет. Терпение и труд, это понятно. Робин Бобин. Надо съесть все, то, что можно съесть в игре Майнкрафт. То есть это морковь, картошка, яблоки, там всякие, всякое мясо, которое есть в игре. Вот, или Нину, баранину, там, не знаю, овчарину или что там еще есть. Вот, надо все, короче, попробовать, то, что есть в Майнкрафте. Вот. Но это, это я не знаю. Вот такие решения которые очень долги выполнять, которые реально надо загонять гаста в портал ад. Это ж пиздец, ребята. Вот у меня нету другого слова, кроме как пиздец, вот. Но мы попытаемся, может быть, это сделать. Это, конечно, будет очень не скоро. Это будет в сотой части Майнкрафта, наверное, вообще в финале в самом, потому что я не собираюсь сейчас на это тратить свое время драгоценное, ребята. Вот. Но мы попытаемся сделать это. Вот. Ну, я дальше уже запись выключу, ребята, и продолжу делать свои дела. Когда я сделаю это все дела свои то я продолжу запись тогда да логично логично вот тут я сейчас поставлю сундуки ребята вот посадил я пшеничку сейчас я сделаю сундучки вот опять сундучки ребята уже много сундуков сделал так вот надо вам показать наверное это как я делаю сундуки нет не как я делаю сундуки а другое кое-что хотел показать вам то что вот сейчас я поставлю сундуки эти вот здесь, где у меня находится урожай мой. Тут у меня будут только семена храниться, и только пшеница, ребята. Сейчас я сюда сброшу всякую пшеницу, семена, вот. потому что не хочу я это хранить у себя дома. Вот. И так это занимает дофига места, как бы надо это уже куда-то девать все. Вот. Поэтому я сюда буду складывать только пшеницу и семена. Ну, и, наверное, я сделаю сундук еще один, ребята. Вот. <клёк> для чего? Для всякого говна. Вот. Ладно, шучу. <сёп> так. Сделаю я его тоже для семян, но только для других семян. Для вот таких семян. Таких вот. Даже вот это можно туда запихать. Грибы, ковшинки тоже можно туда запихать. Что еще можно запихать туда? Все остальное я не буду пихать туда. Нет, это двойной сундук. Знаете почему двойной? Ну, неважно почему, но двойной. Одинарный как-то не очень звучит. Вот, двойной сундучок. Я его поставлю. Uh, где дерево у меня растет? Вот примерно вот сюда. И сюда. Uh, выложим потому что пока что я не хочу хранить это у себя дома вот да и не буду наносить скорее всего я так сделаю кучу сундуков под различные ресурсы допустим для тростника один сундук для пшеницы один сундук для вот, сейчас для куриц там сейчас еще сундук поставлю вот крипер это очень плохо ребята вот крипер мудак он прячется он реально мудак потому что вот, Вот, все. Может взорваться и все не снести, не в матери, снести. Так, сундук для куриц. Тоже двойной сундук для куриц делаем. Дерево очень много расходуется, ребята. Только что дерево добывал. Вот. Уже все расходовал дерево. чем два сундука? Ну ладно, надо два сундука. Сделаем тогда. Так, раз. Два двойных сундука. Вот, ребята, что я хотел сказать. Два двойных сундука нам надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот. Для коров вы... Да иди ты нафиг! Какой паук! Сейчас день, ребята. Днем пауки не нападают на нас. Чего за фигня? Днем пауки пассивные, блин. Почему они нападают на нас днем? А, ну уже вечер, типа, или что? Что вы хотите сказать... А, ну все, у меня 4 сундука. Все, вот такие дела, ребята. Ну давайте ляжем спать. Вечереет уже. Вы что, издеваетесь? Вечереет. Так, сундук еще один надо сделать. Знаете, для чего? Для тростника. Потом это все будет нормально, ребята, все смотреться. Просто сейчас пока что у меня территория не выровнена. Как бы я не могу ничего нормально строить толком даже равнять, ставить и так далее поэтому пока что как-то так, потом это все будет прилично смотреться у меня вот, все давайте ляжем спать все я еще пока что коров не размножал сейчас будем размножать коров ну конечно я видео выключу как я их размножаю сюда сундучок поставим тростничок у нас вырос мы пока что знаете тростник не будем э, складывать мы будем его растить и растить и растить дальше пока его очень много не будет расти и когда он уже будет дофига его вырастет уже потом мог собирать пока что будем так вот, вот пока что как-то так потом все это будет нормально <coughs> потом я сделаю нормальную же ферму тростника более приятную. Так, коровы у меня, конечно, убежали, но не беда, мы их убьем. Все. И сюда поставим сундук для мяса и для кожи. Вот. Сюда поставим сундук для яиц, перьев и так далее. О, нормально же смотрится, да? Нормально. А теперь я пошел за пшеницей за семенами будем коров размножать и наших петушков. Два стака, ребята, пшеницы я убил на коров. Вот, такие дела. Сколько же я убил семян на куриц? Ну, на куриц я убил не так много семян, ребята. Вот. Пол стака я убил на них. <къем> Яички, ребята. Яички у нас уже дома есть. Сейчас мы эти яйца вылупим. Сколько же я получу новых курочек. С яичек. Ну, штук 5-6 я получил новых куриц. Еще яйцо снесли. Куда они убегают все? Ну вы охренели. Вы извините уж, но я вас убью. Вы сами виноваты, что убежали. Кто вас просил убегать? Кто вас просил убегать? Знаете, что я подумал, ребята? Мне не очень нравятся вот этот вот, вот эти загоны. Вот эти загоны, они очень мне не нравятся, ребята. Потому что коровы убегают, курицы убегают. Как только вот я захожу, они сразу убегают. У меня в другом мире, я играл еще в другом мире же, я даже стрим проводил для вас в другом мире, вы можете найти его на канале YouTube, стрим. Я там сделал так, что курицы у меня и коровы не убегают никуда. Я сделал сверху лестницу, я забирался по лестнице и кормил их, и нормально все было. Я обратно по лестнице забирался наверх, и они никуда не убегали у меня. Сейчас они просто у меня убегают все. Поэтому я эту ферму переделаю потом. Вот, как в том мире у меня сделаю, всего, свою. Эту тоже ферму я переделаю. Вот. Когда, я не знаю, когда территория будет нормальная у меня. Вот, на такой территории, конечно, делать фермы ощущение кайф, ребят. Поэтому пока я территорию не сделаю нормальную, более-менее для строительства пригодную, я ничего не буду делать, потом. ничего строить не буду. У меня вот есть ферма, она есть, все. Так, ну все, все, э, уже много очень говорю. Так, пошли заниматься зельем вареньем, ребята. Так, надо выложить, конечно, вот эти все, потому что я добыл, нет, это пожарить можно все. Так, вот так, вот так, ну кожу там можно было, ладно, потом унесу все это, потом. Нет, давайте сейчас унесу все, то, что не нужно мне тут. Так, все. Так вот, так, красители всякие. А -а -а так, что тут все? Яйца туда можно внести Так вот, это все можно сюда. Так, что еще сюда можно? Кости, порох. Так, все сюда оттуда унесу, то что тут не нужно, мне вообще тут не нужно. Так, это можно пожарить. Угля у меня есть немножко, можно пережарить. Все, это туда унесу. Так, вот тут можно вот сюда, нет, не сюда. Что-то я поперепутал все сундуки, все ребята. Так, чтобы не было бардака, надо складывать все сразу в свои места, а то потом и в инвентаре бардак, и в сундуках бардак. И фиг чего поймешь, где искать что. Поэтому я всегда обычно, ребята, убираюсь в сундуках своих, когда играю в эту игрушку. Так, сюда мы кожу складываем. Вот мясо заберем, пожарим. Яйца мы вниз несем. Можно половину, конечно, вылупить, но зачем? Не хочу. Пускай тут будут немножко. И сюда. Вот там у нас слажатки есть. Можно привлечь будет. Ну а мы занимались, ребята, зелье вареньем. Вот. Как бы. И я продолжим заниматься, наверное. Я очень много времени потратил на какую-то фигню. А, у меня же не будет жариться ничего, потому что.. Потому что не будет, у меня там железо лежало. Кусок железа мы положим, сюда положим. Так. А, так. Я дальше не помню, как что варится, ребята. Так, сейчас вот мы последний, последний пузырек превратим. в Нормальное мутное зелье. Так. Я не помню, как, что дальше делается. Поэтому... Так, сейчас, секунду. Вот так, сделаем. Так, приготовилось. Так. Далее, из этого зелья можно сделать другое зелье, различные. Не помню, как оно делается, надо смотреть и идти куда-то. Тут у меня, короче, вот... Нету ничего, как видите, нельзя сделать зелье из этого. Надо смотреть на Вики, на Крафт Вики. Ну, мы можем сделать э, зелье регенерации, ребята. Вот. Оно делается из слеза гаста э, Также я вспомнил то, что нам потребуется редстоун и светопыль. Э, редстоун, по-моему, у... Ну, типа, как сказать, ускоряет, типа. Или они, а, увеличивает время, короче, оно. Вот, а. А светящиеся по-моему, понижают. Я не помню, как оно. Так. Сейчас. Три мутных зелья. Сейчас посмотрим. И с помощью. Да, вот так оно делается, ребята. Одна слеза каста добывается с трудом, конечно. Я добыл ее очень давно еще. Не помню, каким чудом я добыл ее. Но слезы Гаста добыть... Слезы Гаста добыть очень трудно, ребята. Очень трудно добыть. Но я добыл как-то вот ее. И вот сейчас я использую ее. И получаем зелье регенерации 45%. Ой, процентов. Времени, короче. Вот. Чтобы его продлить, это зелье, нужно использовать... Ну, время, время использования продлить. Нужно... Нам либо светопыль, либо редстоун. Что именно, я не помню. Сейчас посмотрю. Да, ребята, все верно. Нам нужно, чтобы продлить вот это, нам нужно вот это сделать. Вот. И оно будет идти. Одну минуту у нас будет лечить это. Зелье лечел... лечения. <coughs> Зелье регенерации. Вот. То, что могу сейчас сделать, я позволить, в принципе. <coughs> Но это еще не все зелья, которые я могу сварить. Вот. Я могу сварить и больше, в принципе. Вот, у нас уже есть зелье лечения. Потом мы их возьмем, воспользуемся ими. А что бы и нет? Идем дальше. Что дальше могу сделать, ребята? Сейчас я посмотрю. Я могу сделать зелье силы, ребята. Зелье силы это будет очень даже, кстати. Они заколебали меня, эти мобы. Сейчас будем делать зелье силы. Ой, только надо одну штучку использовать. Потому что. С помощью мяча я буду делать двойной урон, ребята. И это будет очень круто. Я всех завалю тогда. Просто тупо всех. Тупо крипера с одного урона буду мочить. Удара. Вот. <coughs> это очень, кстати. Сейчас будет легко могу убивать. Мы сейчас его используем. Зелье силы. Угу. У меня есть еще еда. Все сварились наши зельишки, А мы их вот сюда положим. А нет, пока не будем ложить. Три минуты, да, действует. А мы возьмем их. Так, столечко вот я забыл добавить. Зачем светопыль нужна? Я не понимаю. Вот. Ну, в смысле светопыль на, допустим, их понижает а зачем это нужно для чего нужно чтобы понижало время использования вот, допустим у меня силы 3 минуты действует да если я понижу она будет действовать одну минуту с половиной минуты это бред какой то зачем нужна это пыли не не очень понимаю 8 минут ребята зелье силы 8 минут круто да идем дальше что могу я еще сделать ребята я понял, для чего нужна светопыль, ребята. Вот. Она усиливает эффект э, самого. Допустим, регенерация будет идти быстрее, но время действия будет меньше. Она усиливает эф просто эффект, но время действия будет меньше как бы идти. Я понял, для чего используется светопыль. Но пока что мне это не нужно, ребята. Пока что это не хочу делать. Все равно лучше больше времени, чем эффекта. Поэтому пока что не хочу этого делать. Если я захочу, то я сделаю обязательно. Вот. А сейчас мы делаем зелье скорости. С помощью сахара оно делается. С помощью сахара, ребята. Нам потребуется сахарочек. Нам потребуется мутное зелье. На самом деле там очень много всего можно сделать, ребята. Очень много различных зельй можно сделать. Но я все делать не буду. Я только какие-то сделаю. Сейчас каких-то зелий сделаю. Потом мы как-нибудь продолжим это дело. Потому что сейчас пока что нет смысла мне делать очень много зельй. Зелья хотел сделать огнестойкости, ребята. Вот самое то, что я хотел сделать. Какое зелье? Огнестойкости. Вот а, так вот. Скорость у нас... А, скорость мы, конечно, сделаем еще больше. Еще больше, еще больше, еще больше. Как раз мне потребуется это зелье, чтобы быстро копать землю, ребята. Вот. Посмотрим, как я буду бегать быстро. Скорость плюс 20%, ребята. Когда я делаю э, с помощью светопыли делаю, да, то скорость плюс 40% у меня будет. Но плюс, когда я делаю рестон, добавляю, то у меня скорость 8 минут идет. А если сделать интересно, ребята. А если сделать вот так? Я ради эксперимента одно зелень сейчас возьму. Допустим, если я хочу два эффекта добавить, ребята. Такое возможно вообще или нет? То есть я хочу сейчас э, скорость еще больше. Она не будет, да? Она не будет работать. Ну да, можно только либо Redstone, либо светокаменная пыль. Вот, либо одно, либо другое можно использовать. Так, и еще я хочу пару зельей сделать, ребята, и на этом закончу. Зелье огнестойкости, ребята. По-моему, у меня такого нету даже. Да, у меня не хватает ингредиентов. А, нет, есть густок магмы, у меня есть, ребята. Круто. Густок магмы нужен. О, новый рецепт открыт. Так. Сейчас будем делать зелье огнестойкости. Раз, два, три. Надо еще один пузырек опыта взять. И наполнить его водичкой. Хотя зачем один? Надо было больше брать. Мой дурак. Ради одного пошел за водой. Я хотел, чтобы у меня было ровно три, короче. Там ну, надо больше сделать заранее, чтобы приготовить побольше зелий, потом. Я пока что варить не буду. Я пока что наварил зелье. Но... Так, коровка сбежала. Мы ее завалим. Так, так Иди в жопу, крипер. Иди в жопу. Так. Еще одну завалим. Ладно, не буду. Не хочу. Так, у меня места вроде хватит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, нас тринадцать. Все, хватило. Вот, сейчас мы сделаем кучу зелий различных. И на этом можно будет заканчивать серию, ребята. Чего-чего-чего. Заурядное зелье. Заурядное? Это какое? Я что-то не понял, что-то я не, вруб не врубился, ребята. Ну ладно. Так уж и быть, я не врубился немножко. я прикола не понял. Заурядное зелье это какое зелье? То есть, это мутное, а это заурядное. Чем они отличаются на так? И теперь я хочу сделать зелье ночного зрения, ребята. Для этого нужно золотую морковь иметь. Которой у меня нифига нету. И где брать золотую морковь? По-моему она делается из золота и золотого самородка. Эм, да, я был прав, ребята. Ну, одну-то я оставить должен. Да, вот так. Как раз она у меня сейчас показывается в рецептах крафта. Нифига там сколько всего показывается, ребята. Да, все, я был прав, я был прав. У меня как раз самородки есть золотые. Так, золотая морковка. Я можно хавать даже, я можно хавать, она, по-моему, лечит, что-то там такое, я не помню, просто я не смотрел. Огнестойкость, отлично, у меня два зелья огнестойкости, жалко, что не три. Какое-то заурядное зелье, я не знаю, для чего оно нужно, ребята, кто знает, кто разбирается в зелье вареньях, я не знаю, в чем-то в Майнкрафте, не знаю, подсказывайте мне, ребята, мне один подписчик подсказывает, спасибо большое ему за то, что подсказывает там, вот. Вот. И кто еще знает, что подсказывает ребята, потому что я не все знаю в Майнкрафте. Вот. Как бы я знаю много чего знаю, очень много чего знаю, но не все. Я я в обычном Майнкрафте не все знаю даже, ребята. Вот в модах даже больше знаю, чем в обычном Майнкрафте, потому что я больше с модами люблю играть. играть. Как бы я играл с модами больше всего, чем в обычном Майнкрафте, ребята. Вот а на наростовский. Сейчас мы сделаем короче мутное зелье. А я хотел сделать не мутное зелье, а другое, короче, зелье этого. Ночного зрение, ребята, ночное зрение. О, сейчас будет ночное зрение у меня, ребята. Круто, да? Куча зелень наварил различных. Потом мы их как раз таки и используем. Так, пузырек воды, пузыр... А, это мы превратим. Так, надо его вот так сделать, растончиком. Пойду пока тростничок там посмотрю, как он у меня растет. Как-то он растет. В принципе не пойдет. В принципе неплохо растет он. Его посадим потом. Что это такое плавает? Да, этот... забыл называется спрут, по-моему, да. Итак, посадим мы его. Как только до конца дойдем, вот до сюда дойдем, будем собирать его уже. Так это был убрать. Не нужна нам травка это. Что еще в Майнкрафте есть нового, ребята я, не... я просто отстал Как бы я играл в... Самый начинал Майнкрафта играть я вообще На версии 1.5.2, по-моему И 1.3.1, что-то такое На 1.2.5 я играл точно, помнится Но еще раньше начинал даже Вот и И закончил я, по-моему, 1.6.4 А дальше я вообще не играл Потому что мне было неинтересно тогда играть. Уже надоело просто. Вот. А сейчас я начал опять играть. Вот. Ну не сейчас, я давно начал играть. Это не важно. Это не важно. Многие люди не, не любят игрушку это потому что считают, типа она для аудитории 12-14 лет. Это не так, ребята. Вообще нельзя игры распределять между каким-то возрастом, допустим. Нельзя, как бы, игры для всех. Кто хочет, играет в одно, кто хочет играть в другое, как бы, это... Нельзя, как бы, так делать, типа, говорить, что это, типа, для... типа, 12-14 лет людей. Нифига, ребята, нифига. что такое? А ч Где? Как? А, я понял, в чем прикол. А, заурядное зелье? Чё за бред? Чё за бред? Я ч то не понял. Что за заурядные зели? Как оно вообще получилось у меня? Не понимаю, вообще не понимаю. Заурядные, заурядные. Мутные и заурядные. Чем отличается мутная, ребята, от заурядного? <laughs> Без эффектов написано. Ну, ладно, пускай оно будет вот так вот, я не знаю. Вот. Какой то бред получается. Мутное, пускай вот тут, вот, а заурядная сверху будет. Заурядная, заурядная, мутная, Мутная тут, а заурядная тут. Пузырек воды, пузырек заурядная здесь. Какое? Мутная, хорошо. Мутная сюда, вот сюда, мутная. Мутная, мутная. Так, пузырек воды. Так, ну, в принципе, я думаю, серия удалась. Я думаю, серия реально удалась, ребята Потому что я наварил кучу разных зелий Я пока что еще не использовал Эти зелья, ни одно Но будем использовать Будем экспериментировать, ребята Будем смотреть что-то как Потому что это круто Это реально круто, им скажу Так Все, ребята, на этом я заканчиваю Каким образом я получил заурядное зелье, ребята я не понимаю. Как-то само получилось, я даже не планировал. А где эти придурки? Что, подо мной что ли там зомбаки где-то? Ну да, придется там копать внизу, теперь искать их. Да, где-то там внизу. Прикиньте, они внизу там где-то подо мной. Там где-то шахта есть, короче, и они там где-то внизу тусуются. Ладно, мы это еще проверим дело потом. Слышно их прямо отсюда даже Так, ну ребят, на этом все Вот урод Я не могу Я спускаюсь вниз, я тебя завалю Где ты там находишься? ребята, на этом я заканчиваю эту серию. И где-то туплюк там находится, где я не знаю. Блин. Ну, ладно, идем потом, найдем и устраним. Может это он и есть? Я сомневаюсь что-то. Что, -то. что -то я сомневаюсь что это он и есть? Все, давайте. Всем пока, ребята. До новых встреч в следующем видео.